А теперь уже и на набережной, ведут себя как днем весь мусор, в виде пустой тары, кидают в реку и на берег. Короче, там где есть магазины, а ТБ там они. Пора создавать народные дружины, патрулировать улицы города. Итак, я сварганил этот афоризм, есть еще сотни как минимум, которые ты услышишь, если подпишешься на мой канал. Приятного прослушивания! Каждое полнолуние в Хакалипанке и Гофнари, Затариваясь в АТБ, воют на луну до зари. Подписывайся на мои каналы. У меня есть каналы, Где я публикую по субботам, Либо новую книгу, новый рассказ, На канале Books, Или на этом канале, новые афоризм или цитату, анекдоты реже. Также есть, Канал про уточек. Канал про кошечек. Канал про собачек. Канал про змейк.